We are ready to start. Karen. Yeah? Nina, we are ready. Uh, oh, я вы. буду говорить на русском. Воспользуюсь uh, необыкновенными способностями uh, Галины. для uh, Всем добрый вечер. Uh, мы рады приветствовать вас на вебинаре проекта Кешер. Добрый вечер и мы рады приветствовать вас здесь Меня зовут Влада Недок, я являюсь исполнительным директором проекта Кешер в Украине. My name is and I'm executive director of in uh, Я рада, что сегодняшняя uh, уникальная, uh, специальная программа, uh, которую все вы решили посетить. Uh, будет полезно особенно um, в, в нынешних условиях. Уникальность, наверное, лично для меня этого вебинара. В двух вещах. Что первое, это идея может реализоваться и собрать людей из пяти, шести, семи стран. Сегодня с нами Украина, Россия, Беларусь, Израиль, Германия и США. И вторая это возможность действительно ощутить силу, поддержку um, и практику, которую всегда давал и дает проект Кеша как организация um, женщинам и большому сообществу. Я хочу передать слово Карин, которая расскажет, которая расскажет, каким образом родилась идея реализовать такой вебинар и представит сегодняшнюю нашу ведущую Нину. Спасибо большое. So I, Uh, tell us if you say a few words about uh, uh, how we decided uh, to bring to life this idea of such a webinar and, and she will also introduce our um, wonderful presenter Nina welcome to all of you I'm here from uh, Massachusetts today in uh, Beckett Massachusetts um, And I'm very moved to see so many beautiful and familiar faces today. Since Sally Gratch founded Project Kesher, it was always our mission to connect women around the world. Нашей основной целью всегда было объединять женщин, живущих в разных уголках этого мира. Ирония нашей ситуации, что мы никогда не были больше связаны, особенно с интернетом. Парадокс и ирония нынешней ситуации состоит в том, что несмотря на то, что мы разделены фи физически, мы никогда, наверное, в жизни не были настолько связаны и близки, да, как сейчас, особенно посредством интернета. Literally one month ago, I was in uh, Mohonk Mountain Lodge studying meditation with Nina Smiley, who is with us today. Uh, and, well, a month, ago, a month ago, I uh, was in, uh, in Mohonk uh, and I was meditation with Nina and Smiley, today. Uh, It is one of the most beautiful places in the world. <laughs> And I don't think any of us could have imagined how much the world would change in one month. From the moment I met Nina, I knew she needed to be part of our Project Kesher community, and I am so proud that I can share her with you today. I believe her gifts are precisely what we need at this time. И я убеждена в том, что те способности, которыми обладает Нина, это именно то, что нам сегодня нужно. Спасибо. Нина. Нина. Сейчас ты слышишь меня. Спасибо. Я так рада to be here with you. Thank you, Karen, thank you, Vada, thank you, Kalia. And what we're going to do today is something that is very powerful, very practical, and also playful. It's learning to do mindfulness meditation and learning to bring it into real life, in real time, in real moments, which brings resilience at a time when we all need it more than ever. So I'm going to start You need to добрый вечер всем. Рада быть сейчас с вами. И спасибо, Карен, Влада, и Гали. И то, что мы сегодня будем вместе с вами делать, это очень сильная практика, но это и очень практичные, uh, очень доступные вещи, и вещи, которые способствуют осознанности. И это те вещи, которые позволят нам... Делать что в, реальной, как говорится, в режиме реального времени и применять это в своей реальной жизни. Нина? So I'm going to start by telling you a little bit about my story, so that you can get a context for how I got started. And then I'm going to give you an overview of the science behind this. И я хочу начать, ну, сначала рассказать немножко о себе, да, свою личную историю, чтобы вы понимали, как, собственно, я пришла в медитацию, в эту практику, как бы, а затем я буквально немножко дам вам научной, теоретической информации, для того, чтобы вы понимали, что стоит за этой практикой. И, и самое важное, самое важное, как бы далее после всего этого мы перейдем э, к осознанности, потому что осознанность это практика, это практические навыки. Все это, как говорится, вся эта работа, это работа практическая. is simply moment-to-moment -moment awareness of what is, being present right here and right now in a gentle, non Uh, uh, осознанность – это буквальное осознавание каждого момента проживаемой вами жизни. Это присутствие здесь и сейчас, uh, мягкое и без, без каких-либо осуждений. And the non-judgmental part of it is really important because minds can be very judging. Minds are busy all the time. They're like little hamsters in a cage, thinking, planning, controlling и э, очень важный момент очень важным моментом девочки здесь является именно вот этот э, момент безоценочности да? не не судить и не оценивать ничего потому что наш мозг он склонен к этому как бы, наш мозг постоянно за на говорит это как хомячок в клетке он постоянно вертится, вертится без остановки бежит куда-то то есть как бы ни на секунду не останавливает And we can put a lot of energy и that can be exhausting. with mindfulness, we learn to come back again and again to the breath, to be present in the moment. So the breath is going to be our object of meditation as we do this webinar when I started meditating it was many many years ago and I started with a certain type of meditation that asked me to do 20 minutes twice a day когда uh -huh. я начинала медитировать, это было много лет назад, и ну, это был один из, типов, из видов медитации, э, как бы для которого требовалось э, заниматься 20 минут дважды в день. I was too busy. I was not able or willing to carve 20 minutes twice a day out of my life. But I wanted the benefits. Я, как бы, я поняла, что я реально очень занята, и слишком была занята, и я ну, не могла, или, может быть, даже у меня не было достаточно желания для того, чтобы, как говорится, вырезать и найти эти 20 минут, ну, по 20-40 минут, да, как бы, своей жизни. Но почувствовав вот эти, как говорится, благотворное влияние, да, я, хотела, я захотела, чтобы этот эффект от медитации остался в моей жизни. And you are the expert on yourself. When I discovered mindfulness meditation, moment-to-moment -moment awareness of what is in this gentle, non-judgmental way, I found what worked for me. I to that there are different types of meditation. One of them is -hmm. practice Осознанность, это вот, как уже Нина говорила, это проживание осознательное каждого момента своей жизни. От одного момента до следующего. Мягко и без суждений, без каких-либо оценочных суждений. So, with mindfulness, um, I wrote a book with my twin brother called The Three-Minute Meditator for people who are too busy to meditate. Вместе со своим братом... Родным братом я написала книгу, которая называется «Трехминутный медитатор», да? человек, который медитирует три минуты. Это книга, как говорится, для всех тех людей, у которых слишком много дел, чтобы тратить на медитацию много времени. И что мы будем делать Uh, that... yeah. <laughs> okay. so, mm -hmm. Нейропластичность. Сегодня, и сегодня, девушки, мы с вами, собственно, и будем заниматься вот этими такими, фрагмента, такими фрагментами медитации, да, которая э, длится всего 3 минуты. И, э, скажем, э, эти, все, это, эти действия приводят к, к нейропластичности, да, к пластичности нашего мозга. То есть за всей этой системой стоит наука. With neuroplasticity, what that means is that any time you do anything repeatedly, the brain changes. A new neural path is formed. Mm -hmm. Any habit that you create has a new neural path that goes with it as the neurons connect in this new way to support the new habit. What is neuroplasticity? Neuroplasticity means that if you Делаете какие-то действия или у вас появляется какая-то новая привычка, регулярно повторяемая, да, которую вы регулярно делаете, у вас возникают новые пути, новые нейронные пути, которые связывают нейроны между собой. То есть как бы новая, ну, как бы новая реакция на стимул какой-то. Соответственно, у вас возникает возможность поступать иначе. И это и называется нейропластичностью мозга. То есть у вас есть возможность менять свой, свое мышление. Итак, что мы будем делать сегодня, это куски the Но сначала я хочу поговорить I want to talk about insomnia for a moment. Has anyone ever woken up at Прежде чем мы перейдем к вот этим, ну как бы сегодня, как я уже говорила, будем заниматься медитацией осознанности, да, этими фрагментиками по трехминутными. Но прежде, чем мы начнем этим заниматься, я хочу поговорить с вами об бессоннице то есть я вот спрашиваю вас, мне интересно кто-нибудь из вас, есть, то есть среди нас такие, кто просыпался, например, в 3 часа ночи, да, там посреди ночи и не мог больше уснуть, то есть есть страдающие или страдавшие бессонницы? есть есть yes. 3 yes. yes. yes. yes. yes. yes. in the morning is a vulnerable time and what happens at 3 in the morning is that the mind begins to tell stories I wake up I'm thinking about something, and all of a sudden I'm thinking about anything that might go wrong with that. I'm thinking about tomorrow, what's happening, and I start thinking, oh my, this could be a real problem. не случайно Нина назвала именно три часа как время, потому что три часа это очень такое какое, э, время уязвимости для да, 3 часа ночи или 3 часа утра, как можно сказать, да, для нашего организма. То есть просыпаясь в этот момент, наш мозг начинает рассказывать истории какие-то своего рода. То есть он постоянно как бы ну что там вертится, причем это не просто истории, а это истории того, что плохого может случиться, что может пойти не так в завтрашнем дне. И в результате как бы, всех этих размышлений заканчивается как бы это типа, чем-то типа того, о господи, что же будет? So, what we can call that at three in the morning, when I'm thinking about the next day and what's going to happen, it's not a, a dress rehearsal, it's a mess rehearsal. I'm thinking about what might go wrong, and I'm getting upset about it. Now, I'm telling a story in my mind about what might happen and I'm believing the story and now I'm lying in bed and I am stressed. Mm -hmm мы нам кажется, когда мы лежим, там, анализируем завтрашний день, ну, уже как бы сегодняшний фактически, да, то есть, как бы что может произойти. Нам кажется, что это, это может показаться как репетиция, да, как бы планирование, типа того, что может произойти. Но на самом деле это не репетиция, это как знаете, своего рода паникующая репетиция, потому что как бы, мы ведь прокручиваем в голове плохие сценарии, нехорошие, то есть как бы, и э, постепенно, как бы, вращая их в своей голове, мы начинаем в них верить so at three in the morning come back to the moment what's really happening at three in the morning i'm lying warm and safe in bed i'm not missing the flight the connection that's getting me to an important meeting I, i'm not um, doing something and watching things fall apart but i'm telling a story And I'm believing this story, so with the mind-body connection even though I am lying warm and safe in bed, I'm upset, I'm anxious, perhaps I'm scared, perhaps I'm angry, thinking about something that happened yesterday. Look, yeah. what uh, как бы, uh, что we do вот. и э, тут вы, вам следует обратить внимание, что, в общем-то, как бы, что происходит прямо сейчас с вами. Вы лежите в теплой постели, то есть ничего такого не происходит, как бы, что вы себе там, что нафантазировали. Вы, ну, пока еще, как минимум, типа, не опоздали на тот самолет, который вы себе там, там придумали, да? или же не случилось чего-нибудь такого, что может как бы развалиться, ну, я не знаю, что-то там, дела какие-то, пойти не так, и так далее. Но То ну, вместо того, чтобы акцентировать внимание на вот этом приятном моменте настоящего, вы э, прощаете в голове, в голове разрушилась эти негативные моменты, как бы, которые вас расстраивают, вызывают у вас тревогу и возможно, ну, как вариант, возможно, вы еще возвращаетесь мысленно во вчерашний день и злитесь там или раздражаетесь из-за того, что уже произошло. And perhaps, at three in the morning, I'm thinking about a conversation I had with someone yesterday, it did not go well, not only did it not go well, there were other people around. И теперь я рассказываю историю, о том, что going to happen based on that. So again, I'm telling myself a story, and now I'm getting angry again. what's really happening? I'm lying warm and safe and fed. I'm not in that argument, but I'm angry about it again. I'm telling uh -huh. the Возможно, вы не о завтрашнем дне думаете, а прокручиваете в голове какое-то там событие какое-то, которое произошло накануне вечером, да, вы, у вас был конфликт с кем-то, да, и мало того, что это был конфликт, возможно, еще рядом были люди, которые все это слышали или как-то на это все могут могли повлиять, или может... и теперь вы уже начинаете думать о том, как же все это будет дальше, что это за собой повлечет, какие события вместо того чтобы лежать и радостно себе, как говорится, наслаждаться тем, что вы спокойно, кито типа, лежите в теплой, комфортной постели, вы постоянно в голове прокручиваете вот эти моменты или раздражение, или того, что было, или того, что, возможно, будет, эти все негативные сценарии. Нина? So, I'm going to give you an image now that will help you work with mindfulness, and it's based on understanding that minds tell. Stories. That's what they do. Minds are good at stories. That's what they do. сейчас я хочу вам дать такую картинку, как такой образ, даст вам возможность поработать с вот этой такой осознанностью, и кроме того даст возможность использовать вот эту способность мозга рассказывать истории, постоянно крутить какие-то So the image is of a river. There's a river with a current, and the current is in front of you as you look at the river. There's a steady stream of logs floating down the river. Steady stream of logs floating down the river. Девочки, образ такой. Вот река, достаточно стремительное, сильное течение. И постоянно, то есть вы не просто видите воду, а вы видите как бы постоянные, ну вы видите бревна, которые несутся этим течением as i watch this steady stream of logs going down the river i can look at one point and see that one log follows another steady stream one log after another all i can see is one log at a time that's all i can see because i'm looking at that one point steady stream of logs i see one at a time mm -hmm. Смотрите, если вы сконцентрируете, сфокусируете внимание в одной точке, то э, как бы проходящие, проплывающие бревна, да, как бы вы не будете видеть, какое бы, ни справа, ни слева происходящее. То есть вы будете видеть в один момент только одно бревно. То есть как бы, то есть вот одно прошло, и пока как бы, как говорится, вы же не вертитесь никуда, то есть вы концентрируетесь только прямо. Соответственно, как бы потом, пока не пришло следующее, вы видите только это одно. Понимаете? То есть как бы только одно за один момент. This is what happens in your mind all the time. Minds are busy thinking, and the thoughts are like the logs floating down the river one at a time. If I grab hold of a log and I hold on to it, I'm going to float down the river with that log. If I grab hold of a thought and hold on to it, I'm going to float along with the story that I'm telling in my mind. Смотрите, и что с нами происходит? Если вы, например, бы, ну как бы, э, если вы фокусируетесь на чем-то и если, например, возьмем, э, ну как бы, не э, э, воображаемую ситуацию, а ситуацию в реальном мире, мире, вот как бы типа там река, бревна, и вы решили схватиться за одно бревно, предположим, да? Если вы за него схватились, то этот весь поток просто унесет вас с собой, правильно? Как бы то же самое и с мысли. то есть мысль, мысли, как бы потоки других мыслей это, вот это бревнышка, это бревно Если вы за нее цепляетесь, вы уже вас просто уносит потоком всех этих мыслей ну, уже как бы неизбежно К: When мы understand this metaphor that there's a constant flow of thoughts going through the mind, they're like blogs, and they're floating through, what we begin to realize is, I have a choice. I may choose to hang on to that log and float down that river and that log might be a fearful thought. It might be an angry thought. It might be an anxious thought. If I'm holding on to it, I'm floating down that river with the story. What happens when I understand this is I have a choice. I can let go of that log. I can let go of that thought of that feeling again and again. Okay. Uh, it's not но если мы, что происходит, когда мы понимаем эту, смысл этой метафоры да, с ббрнами. вы понимаете, что вот, ну, наши мысли да, как бревна, за которыми мы цепляемся, если мы за нее цепляемся, как бы, да, она нас уносит. То есть, точно так же как вы, то есть вы понимаете, что если вы вцепились в эту мысль, да, как бы оно сфокусировались на ней, она вас унесет, унесет как бы в поток ну, я не знаю, страха, или тревоги, беспокойства, или же раздражение, ну в общем как бы тот поток, который да, в котором, к которому она принадлежит, как бы. Но если вы это осознаете, осознаете, что это, ну как бы у вас есть выбор, что у вас есть выбор держаться за нее или отпустить ее, то вы в любой момент то вы можете отпустить эту мусор you have a choice that you didn't have before when you understand how mindfulness works. And that's what we're going to be doing now, we're going to be doing some chunks of mindfulness. Uh -huh у вас есть выбор вы сами выбираете как бы цепляться за это или отпустить это и вот сейчас знаете как бы мы будем заниматься этими фрагментами трехминутными особенностями so there are two components to this mindfulness is moment to moment awareness of what is in this gentle non-judgmental way we use the breath as the object of meditation Uh -huh. Part one, The breath. Uh, Смотрите, есть два компонента, два основных компонента uh, ну, медитации осознанности. Да? Первое – это как бы то, что мы проживаем каждый момент по отдельности, то есть как бы момент за моментом. Да? И опять же, как вы мягко и без оценочных суждений. А второе, то есть как бы то, что дыхание является объектом, на который направлено наше внимание. То есть сейчас займемся дыханием we're going to be breathing in a way that is a full gentle breath in a full gentle breath out you'll find your own rhythm your own pace. full gentle breath in full gentle breath out now breathing will be a soft deep breath and soft deep breath Uh, so begin breathing gently and fully right now and as you do this simply by controlling your breath you're activating the parasympathetic nervous system which is the opposite of the stress response the opposite of fight or flight or freeze. Mm -hmm. Смотрите, когда вы начнете сейчас это делать, начнете мягко и глубоко вдыхать и выдыхать, вы активируете парасимпатический отдел нервной, нашей нервной системы, который отвечает за эм, позитивный настрой, а не за настрой, как говорится, бей и беги, да? то есть как бы не за реактивную и агрессивную реакцию нашего тела and activate the parasympathetic nervous system, the body sends a message up to the mind, up to the brain. We're not in danger. We're breathing gently and fully, it's okay. What often happens is that we perceive a danger in the environment and the mind sends a message down to the body, get ready, get stressed, gotta take care of this. Mm -hmm. So simply by breathing gently and fully, we're Смотрите, девочки, что мы сейчас будем делать. <coughs> Делая глубокие, медленные вдохи и выдохи, выдохи мы таким образом будем посылать сигнал мозгу, сигнал мозгу, что у нас все хорошо, что мы не находимся мозг среди то есть, ага, то есть как бы, раз, организм, раз человек дышит медленно, глубоко, как бы это ну, своего рода симптом спокойствия, да, значит, все спокойно. Потому что чаще всего, как бы, у нас происходит обратная как бы, ситуация, да, типа, как бы, не от тела в мозг реакция идет, а от мозга, вернее, от внешней среды в мозг, да, то есть что-то такое опасное происходит, мозг дает, как говорится, сигнал опасность, и уже тело тогда, и дыхание наше, соответственно, реагирует соответствующим образом. А сейчас же мы, как бы, дыханием, ну, приводим в спокойствие свое тело. So find your rhythm right now. Find that full gentle breath in, breathing from the belly, that full gentle breath out, okay? As you breathe in, silently to yourself, label the in-breath in, almost sigh. As you breathe out, label the out-breath out, almost sigh. Смотрите, что... найдите для себя сейчас, как я говорила, комфортные ритмы. Как вам будет приятно и комфортно. и выдыхать. Вдыхайте животом, да, то есть как бы дышите не грудной части, а животом. То есть вдыхайте и выдыхайте. И когда вы будете это делать, вдох и выдохе, то эм, про себя, вдыхая, проговаривайте, ну, мысленно, вдох, а выдыхая, мысленно проговаривайте выдох. So as you're labeling the breath in and out, we know that we're focused on the breath. Mm -hmm. You may lose track, That happens. A thought may come in, that happens. So the second component of this is watching the mind and becoming aware of when I lose track. If I don't know that I'm on the in-breath or the out-breath, I've been distracted by a thought. Mm -hmm. When I'm distracted by a thought, To the для, чего девочки, для чего девочки Для чего девочки? для чего нам нужно делать? Для чего нам нужно мысленно проговаривать вдох, дыхая, и выдох, когда выдыхаете? Потому что э, в ходе, есть, как мы уже говорили, да, мозг это такая беспокойная конструкция, да, он постоянно что-то там какие-то мысли приходят. И э, а медитация, особенности требуют концентрации. То есть сейчас вы концентрируетесь на своем дыхании, как бы и вы проговаривая мысленно двух вытах, вы сможете уловить тот момент, когда в голову пришла совершенно какая-то там левая уже мысль прибежала там, да? То есть и вы таким образом понимая, что вы отвлеклись, что ваше внимание что-то отвлекло, вы сможете вернуться обратно в это состояние осознанности и сконцентрироваться опять на своем дыхании. What we're doing as we do this, what we're learning is how to clear the mind and calm the body. We're calming the body with the full gentle breath, we're clearing the mind because we're letting go of thoughts when we realize we've been distracted. And this whole technique, this simple, simple exercise, leads to that we explain our mind and relax our body. So, when we breathe deeply, yeah, breathe and breathe, we we our body, а контролируя этот процесс, фокусируясь на нем, мы избавляем себя от ненужных э, назойливых мыслей, и таким образом мы проснимаем. <coughs> It's a practice, and practice means that we do this again and again. And as we practice, we deepen the neural path for mindfulness. We deepen the ability to bring mindfulness into our lives anywhere, anytime. Вы не должны глаза, Вы не должны сидеть Вы просто понимаете, как это работает. Как и все в нашей жизни, любая, как говорится, новый навык он требует практики. Все это практика. И практикуя такое дыхание, такую медитацию, концентрацию, вы формируете новые нейронные связи, новую нейронную дорожку. И таким образом вы также формируете новую способность у себя, новые возможности. То есть и это будет возможность и способность медитировать или как бы быть, даже скорее не медитировать, а быть осознанными в любой момент, в любом месте и в любом времени. Вы поймете, что для того, чтобы иметь осознанность, не обязательно сесть, закрыть глаза и как бы, чтобы была полная тишина, где-то находиться. То есть это можно практиковать в обыденной жизни, просто везде. So find a comfortable position now, and we're going to do our first three-minute chunk of mindfulness meditation. Get Get comfortable. Okay, comfortable. can close your eyes if you'd like like like If you want to keep your eyes open, let it be a soft focus, gazing downward. чтобы find your own rhythm, find your own pace. Label the itch. The yeah, out breath out. Mm -hmm. Clearing the mind, calming the body, again and again. Пожните плечи, не спускайте свое тело. Делайте это снова и снова. Если к вам в голову приходит какая-то мысль, пришла какая-то, просто отпустите ее. Пусть себе уходит. now open your eyes if you close them refocus come back to the room and see if you feel a difference see if you feel a little bit more relaxed a little bit more calm более спокойно, может, вы почувствовали себя как-то более расслабленно. Когда yeah. вы это не что что мы не поднимем к ним, мы не к ним, мы не когда мы живем да, когда мы вот говорим о медитации осознанности, и пытаемся как бы, ну, скажем, типа там, отстраниться от наших мыслей, это не значит, что никакие мысли не приходят нам в голову. Это просто значит, что если они приходят к нам в голову, мы за них не цепляемся мертвой флоткой. То есть у нас какое-то есть свое пространство между и вокруг этих мыслей. So if you had thoughts while you were meditating, and you let them go, you were learning how to build mental muscle. It's like physical fitness. To build physical fitness, you have to practice, you have to lift weights. To build mental fitness, you have to practice. You have to work with the thoughts, watch them, let them go то можно сказать, что вы тренировали свою мысленную или так скажем ментальную мышцу, да мышцу точно так же, как мы тренируем мышцы физического тела, да точно так же как бы без практики ничего не получается в психической сфере, да в сфере ментальной соответственно, если мы хотим, чтобы у нас получалось не концентрироваться на каких-то своих мыслях, этому необходима практика. To keep This one will be shorter. Okay. So again, close your eyes, soften your gaze. So глаза. Okay. Find that sweet spot. Full gentle breath in. Full gentle breath out. Letting thoughts go. И точно так же вдыхайте, выдыхайте, комфортно сидите, расслабьтесь и старайтесь не концентрироваться на мыслях, если они приходят вам в голову. That was one minute. Now gently bring awareness back to the room. Perhaps you're feeling a little calmer once again. So Now we're going to do 30 seconds take a few breaths in this 30 seconds as you clear the mind and calm the body every time you do this you're increasing your ability to do it building a new neural path то есть точно так же старайтесь прояснить свою ум, не концентрироваться ни на каких мыслях, расслабьтесь, выдыхайте, выдыхайте. И помните, что практикуя это, делая это регулярно, вы усиливаете свою способность э, к такой медитации, к осознанности, и вы формируете новые нейронные связи, новые нейронные пути. So settle into the breath, and this will be 30 seconds right now. Начинайте вдыхать и выдыхать, и на этот раз это займет 30 полминуты. Now bringing awareness back to the room, continue to breathe gently and fully. Now we're going to do an open focus meditation. In just a moment. <laughs> as you close your eyes and breathe i'm going to call out the different senses and ask you to bring awareness to the sense of touch you're sitting you can feel the sense of touch underneath you against your back you can feel the weight of your hands on your legs simply noting the sensation of touch uh -huh. uh, таких моментов. Пока вы будете сидеть, выдыхать и выдыхать и стараться как бы не концентрироваться на своих мыслях, я попрошу вас э, акцентировать свое внимание, ну, как бы, э, привлекать свое внимание или направлять свои мысли на э, тактильные ощущения. То есть, например, как бы вы сидите, да, типа почувствуйте, ну, именно как бы, связь вашего тела, как бы как ваше тело касается кресла или шкуры или дивана, да. Если у вас руки лежат на коленях, то есть вот такие ну, ощущения, ощущения именно физические. Yeah. So if you would close your eyes, lower your gaze and simply be present with the sensation of touch without judging it, simply noting this is what touch feels like. Девочки, просто Сейчас попробуйте ну, точно так же, закрыть глаза или ну опустить взгляд, расслабиться и сконцентрировать свое внимание на м, прикосновении, на прикосновении чего-то к вашему телу или вашего тела, ну, какому-то предмету, именно на тактильных ощущениях. Почувствуйте, как одежда касается вашего тела. Вот это. Почувствуйте это ощущение. Feel the belly rise and fall with each Почувствуйте, как поднимается и опускается ваш живот, когда вы вдыхаете и выдыхаете воздух. And now the sense of smell. Is there a scent in the room? Maybe yes, maybe no. It doesn't matter. We're simply noting. Simply noting. А теперь обратите внимание на обоняние, на запахи. Возможно, в вашей комнате присутствует какой-то запах, а возможно, его нет. То есть на самом деле это не имеет значения. Важен фокус вашего внимания. Важно, чтобы вы попытались уловить запах. And now sound, bring awareness to sound. Become aware of the tapestry of sound in the room. It's just sound floating through the mind only as much power as we give it Take three more breaths, your own rhythm, your own pace, full gentle breath. And now as you open your eyes or raise your gaze and bring awareness back to the room, see with new eyes. Notice the colors, the shapes, the textures. The colors may seem more vivid, the shapes may seem more distinct. See with new eyes without judging as you open your eyes. В общем, э, пожалуйста, акцентируйте ну, или обратите внимание на то, какой вы увидите э, реальность вокруг вас. Э, обратите внимание на цвет. Возможно, он ну, покажет вам э, каким-то более ярким, э, на формы. Э, возможно, эти формы будут для вас сейчас выглядеть более отчетливо, или же текстура какая-то. То есть именно то, что можно уловить глаза, уловить взглядом. To bring your mindfulness practice into your own life in real time, I invite you to create mindful moments throughout the day. To bring mindfulness to hand washing. We're washing our hands all the time now. Only the sensation, the slickness of the soap, only the warmth of the water, only the sound of the water coming out of the faucet, only the sight, only the smell. Simply be present, stop thinking about the rest of the day, and simply, in that moment, clear the mind, calm the body, be mindful while you're washing your hands. <inaudible> Ну, например, как бы давайте обратим внимание на какие-то ну, как мы моем руки. Сейчас мы это делаем постоянно, да, то есть, когда вы моете руки, э, почувствуйте э, вот это как какое скользкое мыло, да, то есть, почувствуйте вот это, это ощущение. или же почувствуйте тепло воды, как, то есть, почувствуйте, обратите внимание на звук, возможно, воды, как течет вода. То есть, создавайте вот эти моменты То есть, не обязательно как бы, делать это постоянно или как бы, целый день какое-то э, явное какое-то конкретное время эти моменты могут быть интегрированы вплетены в вашу обыденную жизнь. You're now practicing mindfulness in the middle of your day, again and again. You're deepening that neural path, again and again, as you make the small moment. Into a moment of mindfulness. таким образом практикуя эти маленькие моменты осознанности в течение дня, вы их снова и снова, вы углубляете эту свою способность, и вы делаете более новую и у вас возникают новые моменты осознанности вашей жизни. Your eyes are open well, and you're being mindful. Right. You can do this while you walk upstairs. As you go upstairs, okay, start counting the steps. Start with the in-breath, in, two, three, four. Switch to the out-breath, out-breath, two, three, four. It's a moving meditation. You're making stair walking into something mindful. And it's good exercise and uh, you get where you have to go. Yeah. Начиная, как бы, Затем выдох, и тоже там одна, вторая, третья ступенька. То есть как бы вы практикуете этот момент постоянно. А кроме того, это вообще физическая такая, например, физическая практика, в том числе упражнение. When you make As you lift the mug, feel the weight of it as you look at the mug see the colors of the mug of the tea as you bring it forward smell the aroma as you taste it really taste it you'll have that first sip anyway why not make it a mindful moment instead of checking your email or being online and doing three other things at the same time вот, как бы у меня как раз есть объект под руками. Первый глоток кофе. Да? То есть, э, почувствуете, то есть вы ну, почувствуете запах этого кофе, да? его аромат, или почувствуйте вес чашки в вашей руке. То есть как она, как бы, ну, какая тяжесть ее, да, в вашей руке. Как... Почувствуйте ее форму или ее цвет. То есть, ну, говорит, вы в любом случае сделайте этот первый глоток. Того, в телефоны, в интернет, Change your password on your computer to something that will remind you to breathe. And as you tap it in, take a breath. You will be having mindful moments many times throughout the day. Поменяйте пароль на своем компьютере, вот, и который будет напоминать вам, скажем, каких-то моментах, и вам придется не, как это, не на автомате э, включать там, или вводить его, а вам нужно будет как-то задуматься, то есть это слово, например, этот пароль, какой-то для вас будет иметь значение, да, как бы и каждый раз вводя его, э, это будет вас, как говорится, уводить в какие-то конкретные мысли. То есть, и будет это, это вот вам тоже еще один момент осознанности. When the phone rings, instead of reaching on the first ring to pick it up really fast, take a breath, let it ring twice. And while it's ringing, clear the mind and calm the body. And if it's a phone call that you're nervous about or feel stressed about, you will be calmer because you didn't lunge to pick it up while you're feeling stressed. Mm -hmm. You took a moment, you took two rings, not a long time to clear the mind and calm the body you're likely to have a different conversation because you've done that. <laughs> И после этого поднимайте руку. Особенно если это тот звонок, который ну, приводит вас в тревогу или вызывает вас какое-то беспокойство. Да, вы ожидаете его, вы нервничаете, там, какой -то, какой -то, может быть, какой-то стрессовый разговор. То есть если вы дадите себе вот эту паузу, э, успокоиться, вдохнуть, как бы попытаться прояснить свои мысли да, буквально на это мгновение, э, то вполне вероятно, что ваш разговор тоже пройдет более качественно. Think about your own life because you are the expert on yourself. Think about how you can bring mindfulness into your life moment to moment. Maybe it's in the morning if you take a shower and really feel the water hitting the skin. Really smell the aroma of the soap or the steam. Simply be present. Find those moments because no breath is wasted. It's cumulative. Смотрите, прежде всего вы сами, никто лучше вас не знает, как достичь какого-то момента осознанности именно в вашей жизни, uh, вы эксперты своей жизни, поэтому практикуйте осознанность, ищите эти моменты, которые вы можете как бы, практиковать осознанность в своей жизни, возможно это будет какой-то утренний душ, да, как бы и принимая душ, скажем, Почувствуйте, как э, клещется, там, вода, да, или как она стекает по вашему телу, прислушайтесь к этому звуку, или же почувствуйте аромат э, геля для душа, да, или мыла, э, почувствуйте, как бы, будьте, присутствуйте именно в этот момент, момент того, что вы делаете, момент того, что, осознавайте то, что вы делаете. Step outside. If you can be outdoors in nature, do an open focus meditation. Take a moment to feel the sun on the skin. Take a moment to feel the breeze on the skin. Take a moment to smell the air. Take a moment to hear the sounds. and if you close your eyes when you do this and then open them see with new eyes and the colors may look more vivid the shapes more distinct it may be like someone changed the channel <laughs> медитации с широким фокусом, да, с открытым фокусом, то есть, э, фокусом внимания. Вы э, вышли на улицу, просто ну, закройте на какое-то мгновение глаза и почувствуете, как солнце касается вашего лица, да, или э, прислушайтесь к тем звукам, которые вы слышите, да, или же к запахам, которые м -м, вокруг, вокруг вас. То есть, как бы, и закройте глаза, потом откройте их, и, возможно, после того, как вы открыли глаза, после вот этих нескольких мгновений Benni... осознанности, вам, если этот мир покажется другим, это как будто, ну, не знаю, это как более ярким, может быть, кто то поменял картинку. As you clear the mind and calm the body, as you practice mindfulness, you're becoming more resilient, and others will benefit from your resilience. They will also feel your sense of calm, your sense of being centered. So practice one moment at a time. Practice resilience, practice the breath, and simply be present without judgment, moment to moment, aware of what is когда вы дышите, вы становитесь более устойчивыми к э, окружающей среде, более устойчивыми, скажем так. И э, у вас формируется такое внутри ощущение ну, как бы спокойствия, которое замечаете не только вы, но и окружающие люди. И другим людям также будет как бы, легче рядом с вами, легче становиться спокойными, знаете, как это как, ну, заразительно будет, как заразительно. Просто ощущайте это, как бы присутствуете в данный момент, именно проживайте тот момент, в котором вы находитесь именно сейчас, а одного момента к другому, мягко и без каких-либо обсуждений. Если вы можете больше времени, если вы хотите больше времени, делайте Пожалуйста, делайте. 10 да. Если вы не можете, если вы не хотите, You don't have to, because everyone has three minutes. If you don't have three minutes, you have one minute. If you don't have one minute, you have 30 seconds to practice mindfulness and build a practice that works for you, because you're the expert on yourself. Mm -hmm. Если у вас больше свободного времени, то в принципе, не обязательно трехминутное делать медитацию. Можно сказать 5 минут, можно и 10 минут, если хотите. Как бы. Но суть в том, что Три минуты, в принципе, несложно найти, но даже если три минуты вам так тяжело найти, то всегда можно найти одну минуту или хотя бы даже полминуты, да, там 30 секунд. И эти 30 секунд позволят вам ну, сформировать свою осознанность. Как бы, и э, никто, кроме вас, не знает лучше, каким образом э, прожить этот момент thank you for joining me to create some resilience for yourself and for others. And let's end with 60 seconds of mindfulness meditation. Let's end with simply being present with ourselves, connecting with the others on this call. And again, I'm so happy to be here with you and remember to breathe one moment at a time. Девочки, заканчивая сегодняшнее занятие я хочу поблагодарить вас за то что мы все вместе были вот в этот момент как бы провели эту совместную медитацию осознанности за то что мы все вместе учились быть более устойчивыми в этой жизни да, более устойчивыми. и сейчас вот я хочу чтобы мы в течение одной минуты да, в течение одной минуты как бы провели такую как бы ну завершающую заключительную медитацию и просто были но тоже так глубоко вдыхая, выдыхая, чувствуя спокойствие и как бы почувствовали свое единение друг с другом, вот все мы, находящиеся вот на этом, можно сказать, этой виртуальной группе, просто были вместе в этот момент осознанности. Thank you all so much as we continue the rest of this day the rest of this evening remember to breathe remember to breathe come back again and again to the breath it's always there it's always with you you have a choice one moment at a time so thank you for being here thank you so much и как бы, продолжая этот вечер, не забывайте дышать, не забывайте как бы акцентировать внимание на своем дыхании, потому что как бы, это имеет смысл, как бы, да? проживайте каждый момент своего времени полноценно и осознанно. И спасибо вам огромное за то, что мы все вместе с вами сделали сегодня. To be continued i will send I you notes <laughs> be continued. thank you nina thank have you a great so day thank, thank you. you very bye. much bye bye bye, bye everybody bye. Bye. bye bye bye bye thank you so much wish you good health <laughs> and to you thank you so All much nina thank you Thank you so much, Nina.